Наука в Казанском федеральном университете. Кому поставили импровизированный зачет? Мы здесь впервые. Очень интересно. Огромное количество людей. Интересные очень мастер-классы, информационные стенды. Вот, начинаем просмотр. Спасибо. Научно-практическая конференция имени Лобачевского для школьников. Новая волна протестов в Израиле. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Александр Фирсов. В Казанском федеральном университете состоялась очередная серия научно-популярного проекта Про науку в КФУ. О всех подробностях узнаете в сюжете Виктории Бояренцевой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 и родители сейчас уже откуют приемную кампанию, мы начинаем снимать больших мероприятий, это яркую В Казанском федеральном университете появится много новых абитуриентов, которых привлекут эти замечательные опыты, которые здесь везде проводятся, эти прекрасные демонстрационные стенды.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 В КФУ. Фестиваль еще раз доказал, что наука может быть не только интересной, но и захватывающей. Виктория Бояринцева, Универ News, Универ Продакшн, Универ ТВ. Более 600 тысяч израильтян вышли на протесты в ночь на 27 марта. Демонстранты жгли костры и собирались устраивать палаточный лагерь на шоссе. Подробнее о причинах возникновения и последствиях протестов далее в сюжете.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 Медийное поле взорвало новость о том, что Ставропольский телеканал смог заменить ведущую виртуальным образом, созданным нейросетью. О том, правда это или фейк, разберемся с нашим экспертом Романом Королевым. Ставропольский телеканал «Свое ТВ» выпустил прогноз погоды с участием ведущей, созданной нейросетями, каждая из которых выполняет свою роль. Так, одна нейросеть отвечает за само создание виртуального образа ведущего, другая — за текст прогноза, а третья — за графическое сопровождение программы. Виртуальную ведущую зовут Снежана Туманова, у которой имеются даже свои социальные сети и поклонники. Сеть, что микс с нейросетями, мне кажется, перегретым трендом, потому что на инфополе раздули сообщениями, постами, статьями о том, что НРСС сгенерировала там какое-то изображение, кого-то чего-то скрестила Гарри Поттера с пионерами или показала, как выглядели бы. Города, если бы они были людьми. Актуальность использования нейросети возрастает с огромной скоростью. В связи с эволюцией инновационных технологий люди нуждаются в наиболее быстром решении различных задач, с которыми может справиться нейросеть. Преимущество нейронных связей состоит в том, что они могут самообучаться и выдавать более точный результат на основе полученных данных. Руководство совропольского телеканала Свое ТВ считает, что выпуск создан нейросетью ведущий выполнен успешно. Однако не все эксперты согласны с этим мнением. Так Роман Королев, специалист по видеоконтенту, высказывается иначе. Он утверждает, что это не совсем сгенерированная нейросетью девушка, а качественно отсняты на хромаке живой человек. По его мнению, нейросети еще не достигли такого уровня, чтобы изображение человека сгенерировалось на уровне моргания, мимики, движений мышц. Это, мягко говоря, не совсем соответствует действительности. То есть не совсем не соответствует, потому что ребята просто использовали американский сервис, который ну, берет ведущих на хромаке их записывает, а потом с помощью нейросети, но не генерирует образ, а просто делает липсинг под э, их речь, то есть подгоняет артикуляцию под э, то, что говорит. По словам специалиста видеоконтента, новости с нейросетями в инфополе — обычный мыльный пузырь. Нейросеть является лишь инструментом при создании виртуального образа. Она выполняет команды людей, и не всегда это получается сделать с первой попытки. На самом деле, это человек, э генерирует очень большое количество запросов. Это такой километровый просто текст, желательно на английском языке, потому что русский нейросет еще не очень хорошо понимает. И этот человек придумывает сначала, а потом пишет... Что должно выглядеть? Например, там должна быть женщина, сзади должна быть мечей, там у нее должен быть какой-то азиатский наряд и всякое такое. С появлением новых инновационных технологий возникает большое количество вопросов. Сможет ли нейросеть заменить физические и умственные способности людей? Специалист Казанского федерального университета утверждает, что нейросеть не способна заменить деятельность человека, так как генерировать мысли в наше время могут только люди. Аделина Каюпова, Алина Красинникова, Универньюс. С 24 по 27 марта в стенах Казанского федерального университета состоялась уже восьмая международная научная конференция имени Николая Лобачевского. Демонстрировать и защищать свои проекты приехали ребята из разных регионов страны. Более подробно – далее в сюжете. В Казанском федеральном университете 24 марта прошла регистрация участников конференции. После чего на выходных ребята защищали свои работы перед экспертной комиссией. Участники получили электронные сертификаты, а победители – дипломы и дополнительные баллы по выступлению. В заключительный день состоялось награждение, которое в связи с большим количеством участников проходило сразу в двух зданиях университета. Победители и призеры, выпускники участники конференции Лобачевского имеют право представить на дополнительные баллы при поступлении. Победители этой конференции получат 5 баллов к поступлению к баллам ЕГЭ, а призеры получат 3. Конференция дает отличный шанс показать свои способности и услышать критику от экспертов. А для ребят из других городов ближе узнать культуру Татарстана и завести новые знакомства. Ведь на мероприятии съезжаются люди из разных уголков мира. Каждый год наша школа каждый год участвует. В прошлом году тоже приезжали. Но вообще из Якутии мы тут встретили многих участников. И, ну интересные конференции, ежегодно приезжаем, ну, ждем места. Софья Анохина – пятиклассница из Казани, которая уже второй раз выступает на конференции. Она выбрала интересную тему – пословицы и поговорки в русском и английском языках. Мы решили продолжать эту тему, потому что она очень интересна, актуальна в наше время. То что ну, сейчас ученики мало знают, они знают какой-то сленг, но он не такой. Там, по словам поговорки это какая-то народная мудрость, которую, мне кажется, должен знать каждый ученик. В прошлом году ученица занялась данным проектом второе место. Готовила материал она не одна. В этом девочке помогала ученица по английскому языку. Несмотря на волнение, Софья хочет и дальше участвовать в конференциях Лобачевского. Я второй раз здесь уже. Мне в прошлом году учительница по английскому языку сказала, давай писать работу. Мы согласились, потом нам сказали, идите на конференцию. Мы прошли заочный тур, ну, как и в этом году, и на очный попали. Вот, мне очень понравилось в прошлом году. Впервые научная конференция была проведена в 1980 году среди школьников малого Казанского университета. В настоящее время проекты презентуют учащиеся Ульяновской, Кировской областей, Республики Башкортостан, Якутии и многих других регионов. Лилия Шайхудинова, Карина Саяхова, Фарид Захит Аглы, Универ Ньюс.